Связь через интернет установлена. Други мои, дорогие ютуба канал «Армейцы», продолжим рассказ о знатном новиопском семействе. В прошлом выпуске мы остановились на загадочном китаисте Георгии Сергеевиче Карамурзе, исчезнувшем в мировом пространстве одновременно с золотом китайских императоров. У него был сын Сергей Георгиевич. Имя и отчество совпадают с именем основоположника рода, что приводит к путанице и экранированию. Я думаю, что у 99% наших зрителей голова идет кругом от хоровода, мелькающих на телеэкранах карамурс, и они не имеют представления о том, что это за люди, чем на самом деле занимаются и откуда им такое внимание. В любом случае, не из-за каких-то природных качеств. Люди это все как на подбор посредственные – и занимающие выдающееся положения исключительно благодаря своему рангу. В высшей школе КГБ в советское время была установка – умных не брать. Дураков и сумасшедших не надо, это само собой, но ошибка умные для такой работы тоже не нужны. Умник будет что-то думать от себя, и черт знает до чего додумается. Поэтому, если на экзаменах абитуриент демонстрировал уровень знаний выше нормы, его отсеивали. Такая же метода существует в масонских ложах. Туда могут принять в рекламных целях какого-нибудь Гёта или Пушкина. В низкоградусной ложе может находиться группа талантливых литераторов или математиков. Но вообще уровень должен быть средним. Масон – это тип государственного чиновника четко выполняющего установки, которые ему спускаются в ложах. По этому поводу есть блестящий памфлет братьев Стругацких 5 ложек эликсира». Советую почитать «Люди знали среду не понаслышке». Или посмотреть экранизацию 1990 года «Искушение Б». Надо только понимать, о чем это и кого там показывают. Русских масонов, выживших в СССР. И в иммиграции. По специальности Сергей Георгиевич Младший был химиком. В 27 лет его направили в длительную командировку на Кубу. После этого он отошел от прикладной химии и стал заниматься историей и методологией науки. То есть в условиях СССР пусто-порожнее Постепенно, по мере демократизации общественной жизни, Сергей Георгиевич стал высказываться на все более общие темы. Как то защита окружающей среды, русская идея, советская цивилизация, загнивание Запада. Все на уровне трюизмов и общих мест, заполняющих идеологический вакуум Российской Федерации. В целом, взгляды этого кора Мурзы можно квалифицировать как попытку присобачить к реалиям 21 века еврокоммунизм полувековой давности. Беда в том, что фразеология западной социал-демократии базируется на знании академической философии и требует соответствующего образования. Когда этого нет, кегли и тарелочки постоянно вырываются из рук жонглера и падают на пол – это общая проблема зюганизма. Марксистско-ленинская философия есть, а философов к ней нет. Если бы Сергей Георгиевич был помоложе, ему можно было бы посоветовать оставить русских в покое и заняться, например, историей своей семьи. Почему бы не выяснить, о чем в СССР занимался его дедушка Сергей Георгиевич-старший? Почему его, известного кадета, не расстреляли еще в 20-х? И более того, позволили сделать карьеру его детям. Чем он занимался? Где и какой эликсир пил? Интересно же. Здесь хорошо видна общая проблема новиопов в условиях политического кризиса, да к тому же кризиса, проходящего в информационно перенасыщенном обществе они неправильно понимают свою социальную задачу и не видят себя со стороны. Сергея Георгиевича Младшего называют идеологом путинизма. И действительно, о Путине он постоянно высказывался в самых комплементарных выражениях. Беда в том, что никакого путинизма нет и никакой идеологии от новиопов не требуется. Требуется встать руки по швам и четко ответить по двум пунктам. Первое. Фамилия, имя, отчество. настоящее фамилия, имя, отчество. Второе – градус. Все, больше ничего не нужно. Иди, работай. Перейдем теперь к второй ветви – кора Мурс. Первая ветвь – это добрые следователи, а теперь вторая – злые. Они советскую власть не любят и с ней борются. Ну, так по сценарию. Младший сын основателя династии Сергей Алексеевич, брат Георгия Алексеевича, китаиста, по образованию был историком, а по профессии – журналистом, причем самого такого советского коммунистического толка. В 1937 году его посадили, но вскоре выпустили, и на карьере этот эпизод сказался мало. В дальнейшем он был порторгом исторического факультета МГУ. Первой женой Сергея Алексеевича была Лия Абрамовна Конторович, погибшая на фронте. Кара Мурзы утверждали, что это первая женщина-героиня Великой Отечественной войны и первая женщина, получившая звание Героя Советского Союза. Однако в списке женщин-героев Советского Союза, это 95 человек, Лия Абрамовна не значится, что характерно. Карамурзяны большие выдумщики, и факты ими сообщаемые надо проверять и перепроверять. Ну вот почему в статье, посвященной отцу осужденного сейчас Карамурзы, написано следующее. «Если бы Владимир Карамурза жил в Казахстане, он вполне мог бы нигде не работать и находиться на полном государственном обеспечении». Такую безмятежную будущность Владимиру гарантировал сам Нурсултан Назарбаев. Дело в том, что в Казахстане род Карамурзы считается не только княжеским, но и ведущим свое начало от самого Чингисхана. Какого Чингисхана, если сохранились документы о крещении детей Сергея Георгиевича Старшего? И там написано, что он вообще принадлежал к армяно-грегорианской церкви – то есть его нельзя считать даже обрусевшим армянином. Причем здесь Чингисхан? Эта статья, опубликованная в 2000 году, в то время технология, освоенная Карамурзами, работала. И проработала еще лет пять, пока не включили интернет хотя бы на одну сотую современной мощности. Сейчас Карамурзианы так не врут. То есть врут, но не так грубо. Второй женой Сергея Алексеевича Карамурзы была Майя Вальдемаровна Бесиеникас, латышка. Считается, что она дочь латышского костолового террориста сидевшего до революции в тюрьме за разбои и убийство. У Вальдемара Бесиеникаса была кличка Бисмарк. Его подельником был брат Георгий Бесиеникас. Очень распространенная практика в латышских и эстонских бандах. Там часто работали семьями. Вальдемар честно отсидел в общей сложности лет 8 и затем жил в ссылке в Сибири, где в семнадцатом году и возобновил свою революционную деятельность. А Георгий бежал с каторги и эмигрировал в Англию, где во время Первой мировой войны стал работать на военно-морскую разведку Великобритании. Ситуация тоже вполне стандартная. Третий брат, Янис Бисиеникас был агентом Кайзеровской Германии и входил в состав правительства марионеточного Балтийского герцогства. Тоже для прибалтов типично. Янис умер в начале 20-х, а Георгий стал первым послом Латвии и Великобритании. В 1933 году он занял пост латвийского консула в Ленинграде. Женой Георгия была англичанка Лотти Луиза Ханней. Тоже ситуация вполне обыденная. Например, на англичанке был женат заместитель Держинского Латыш Яков Петерс. По странному стечению обстоятельств жена Георгия Бесиеникаса общалась в Ленинграде с Мильдой Драули, муж которой исполнил Сергея Мироновича Кирова. Драуля, которая была любовницей Кирова, изображают тупой батрачкой, хотя на самом деле она была из состоятельной семьи и кончила гимназию. Семейство Бесиеникосов тоже мало походило на батраков и занималось серьезным бизнесом. Что там произошло с Кировом – большой вопрос. Это был период пересменка, наступивший после падения Веймарской республики. Было неясно, что делать дальше – сохранять Советский Союз в неизменном виде или, ввиду надвигающейся большой войны, трансформировать в национальное государство, вроде современного Китая. В этом случае Сталина надо было менять на русского. Лучшей кандидатурой для этой операции считался Киров. В результате решили оставить все как было – в какой степени здесь подсуетились местные кадры, а в какой все решилось в Лондоне – Вопросы для будущих историков. Во время войны кое у кого задорожали руки и частично все же перешли ко второму варианту. Вели русскую военную форму, прекратили на время интернациональную пропаганду, перестали издеваться над русской церковью. В Ленинграде возникла неокировщина – Русским пообещали отдельную республику, но обманули и все русское руководство расстреляли. Хотя ленинградское руководство сделало невозможное и в немыслимо тяжелых условиях отстояло Ленинград, будущую столицу Российской Советской Республики. Ага, размечтались. Однако вернемся к семейству Карамурс. Вальдемара Бесиеникаса убили в 1938 году. Георгия Бесиеникаса казнили тремя годами позже, после присоединения Латвии к Советскому Союзу. Его расстреляли как английского шпиона. Тоже стандарт. Позднее с такой же формулировкой казнят и главу организации, которая его расстреляла. У Англии нет постоянных друзей. У нее есть постоянные интересы. Западные СМИ постоянно подчеркивают, что осужденный сейчас Владимир Карамурза, родственник Георгия Бессиниикоса. При этом то, что он прямой потомок другого Бессиниикоса, старого большевика и политкоторжанина, не афишируется. Не говорится и о том, чем занимался Вальдемар Бессиниикос в СССР и что вытворяли оба брата до революции. Получается так, русские звери убили западного дипломата, а потомки этих зверей осудили на 25 лет его родственника. Боюсь, однако, что степень наглой лжи тут еще выше, хотя, казалось бы, дальше некуда. С Майей Вальдемаровной Карамурзой не все хорошо. Я лично не уверен, что она является дочкой Вальдемара Бесиеникоса. Бесиеникоса. Ну вот... Трудная фамилия, извините, я, может быть, и раньше ее не совсем правильно произносил. и Из-за этого существует несколько транскрипций этой фамилии: Бисиеникс, Бисеник и так далее. Это тоже еще увеличивает путаницу. Так вот, для утверждения, что Майя Вальдемаровна дочь своего отца, слишком мало данных. О ее матери ничего не сообщается, дата рождения почему-то часто не указывается, не говорится и о ее братьях и сестрах, были ли, нет. К моменту рождения Майя ее предполагаемому отцу было 50 лет. Откуда появилась Лия Конторович, герой Советского Союза? Лжет живой человек, и как живой человек он всегда действует по аналогии. Так устроен человеческий мозг. Он не в состоянии назвать произвольное число. У любой лжи есть ассоциативная логика. Если Петр назвал себя Иоанном, то, скорее всего, это имя его соседа. Откуда возник пышный бред Алии Конторович? Как я уже говорил, список женщин-героев Советского Союза небольшой. Фамилии первой жены Карамурзы там нет. А второй? Есть это Анастасия Бесиеникас, партизанка с очень мутной биографией, не имеющая никакого отношения к бесиеникасам-политикам. Все это весьма странно и требует отдельного расследования. Может получиться так, что Владимир Карамурза – такой же потомок бесиеникасов, как и потомок Чингисхана. Карамурза – да не тот, Бисейникас, ну тоже не тот. А может и не Е Касс. А что, кстати, стало с английской женой Георгия Бесение Касса? И где его дети? Говорится, что они затерялись в Англии. Это как? Найдите. Мы поможем. Заодно и Скрипаля найдем. Тоже ведь? Затерялся. Ну а Скрипали в следующей передаче. Скрипалиана – существенная часть Карамурзиады. Оставайтесь с нами и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч!